Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, Интернациональная аудитория! И сегодня мы продолжаем тему «Дома на глину». Почему эти дома стоят 300-500 лет? Почему они не рушатся, если у них есть плита перекрытия? Почему эти дома выдерживают землетрясение? Почему они прочнее, чем бетон? Я расскажу в этом видео технологию каменной кладки на глину. Есть комментарии, что глина высыпится, размокнет, отсереет. Так то же самое может произойти и с бетоном, и с раствором. И вообще, это самое, дом на глину, он дольше простоит, чем железобетон. Но ну, это уже показывает опыт. Если у нас дома на глину стоят по 500 лет. Так э, бетонный дом хорошо, если он будет стоять сто лет, как нам вот говорят. О, сто лет! Бетонный дом сто лет? Нет. Если он стоит где-то там в сухом месте, где ни соли ничего нет, он может там и дольше постоять. А если он стоит на ветрах возле моря, так он и быстро разлазится, потому что арматура внутри начинает ржаветь. Она начинает проникать сыростью, и она начинает рвать, и иногда люди даже арматуру суют там потолще, чтобы там двадцатку, восемнадцатку. Да это не будет держать, потому что такая арматура, она наоборот, приобретает огромную силу, огромную силу, и она начинает рвать. Лучше тонкую арматуру применять. Каменный дом, сложенный на глину, сложенный на подручный материал. Давайте любой камень. Камень глиной закидали. Она здесь как бы выпирает. И сразу вот берем, берем вот камушки вот такие маленькие. И сразу забиваем, забиваем. Вот сюда забиваем, вот сюда забиваем, забиваем, забиваем. Все везде расклиниваем, расклиниваем, расклиниваем. Видите, они сюда шевелятся. Я его раз могу убрать. Сейчас глина мокрая, поэтому они убираются легко. И даже если дождь будет омывать такую стену, он не вымеет глину. Вот многие говорят, о, глина вымеется, глина выдуется. Это самое стабильное строительство на, на глину. Потому что на глину дом как бы, во-первых, дышит то, что вы любите. Во-вторых, что глина не выделяет вредных веществ. В-третьих, глина самоочищается. Летом она высыхает, зимой она немножко набирает влагу и все это заживляет все поры которые создаются после землетрясения поэтому глина я вам скажу что это очень выгодный материал вы можете набрать у себя под ногами эту глину эту землю вот это то что вы видите вот это из этого всего можно строить вот это все можно брать в эту намешалку и заливать если посмотрите на эту сторону вот маленькие песчинки, отсевка бы маленький глина совместно с соломой со всем что можно просто она размокла разбухла и не упала она держится все равно это внутренняя сторона если ваш дом вот расклинен вот таким мелкими мелкими камушками никуда ваша глина не денется то вот здесь вот более-менее такая глина вязкая а вот на той стороне песчаный раствор то есть не просто глина, а она как бы совместно с песком. Если скажем, у меня заказ строить дом с глины, нужно создать консистенцию такой глины, чтобы она как бы не была сильно вязкой и чтобы она была как бы нормальной. Функция такой глины: закрыть все поры, все пустоты, которые внутри. Вот, вот ее главная роль. Да, не имеет значения, даже глина там. Земля или что. Самое главное, чтобы это был монолит, чтобы не было пустот в середине. Если есть пустота в середине, это уже проблематично. Это уже и сырость там, и. Сами камни уже не держатся. То есть заливать вот эту пустоту, которая в середине создается между камнями. Вот, допустим, стена у вас 50, 60 или 70 сантиметров. Здесь камень положили, здесь камень. в середину глину залили, то есть расклинили там вот разными такими камушками маленькими. Чтобы все стало монолитом. И вот если у вас пустоты в середине нету, какая проблема у вас будет это стоять очень и очень. Вы знаете, вот такую кладку вот в один этаж можно сложить на сухую, и сверху сделать плиту перекрытия, поштукатурить, и она будет стоять нормально. За счет правильной расклинки, расклинка должна быть как внутри, так и наружу. Камень должен ложиться так, чтобы он имел, имел нижнюю платформу и верхнюю платформу. Камень вот поставил, его нужно обязательно ударить, для того, чтобы он встал на свое место. И потом расклинить. Ну, как вы видите, каждый камушек маленькими камушками расклинен. Так же внутри эта расклинка должна происходить. И потом уже э -э, делать забутовку. На расклинку, конечно, уходит много времени. Если камень не расклинен, не расклинен, конечно, такая кладка... Не будет держать не надо ставить вертикально камни не надо ставить то есть вот такие под таким углом вот вы ставите да он может он может становиться вот красиво на него посмотреть любо, но при первом морозе он выпадает И вот даже здесь вот если вы посмотрите э, тоже вот видите то есть камень не положен глуб, он, он где-то где-то выпал но он уже отслужил свое время видите вот там Нету, и у него не было такого фаста в глуб. Поэтому такие камни, они могут легко выпадать. А я здесь уже 20 лет. Этот дом был тогда без крыши. Сейчас потекла по нем вода. И, ну, видите, ничего не произошло. Вообще ничего. Нету такого, чтобы стена там, там раз со сама вымывает ось. Нет, ничего, никто ничего не вымывается. Все нормально держится. Там такие потоки прямо воды были, видите. Все стоит на своих местах. Дом был заштукатуренный. Известковой штукатуркой. Ну, нормально, держит, нормально стоит. Не знаю, он весь был заштукатуренный или нет. Ну, где-то вот по оставался, весь пооставался. И снутри и наружу. Вот это все надо будет содрать, нам ободрать молоточком. Все это будет по-новому делать штукатурка ну конечно не известковая а вот более современная внутри и наружу мы будем прокапывать здесь траншею приблизительно 340 сантиметров для того чтобы залеть бетон для того чтобы укрепить фундамент этого дома вот этот то ли камин то ли печка то есть однозначно здесь можно было развалить костер весь все уходило туда ну и тепло еще и на дом я думаю, что как-то так служило. Где-то зимой готовили кушать. Да, пошел дымоход, дымоход. наружу. Здесь и здесь Много-много лет она накладывалась, ложилась. Тут... Ну, короче, для того, чтобы камни не стреляли, когда сильный огонь. И давайте просто красили, белили. Ну, то есть известью. Ну, и здесь вот перекладина это нормально такая перекладина на ней как бы делали огонь вообще как вы видите дом э, не просто тут обрабатывался камень камень клался хоть какой самое главное создать контуры то что сейчас не умеют делать и вот смотрите камень контур созданный контур вот смотрите, здесь, здесь вообще сам камень уже начал расслаиваться, то есть он уже потуставший немножко. Вот. Но он, он еще будет держать. И обратите внимание на саму арку. Арка, конечно, более обработана уже. Вот здесь смотрите. Вот мастер нашел контур. Приблизительно. Он его даже не стал обстукивать. Он толк знает. Лицо есть. Улицы есть, вверх, вниз, все, ставим. Греки очень дорожат своей историей. И сегодня человек, который когда-то жил в этом доме, подошел к Юре и говорит: Слушай, а ты можешь отдать мне вот эту вот перекладину как память, потому что ее еще моя мать красила. В прошлых видео мы услышали много комментариев: что дома на Клину это всего лишь прошлый век. Это ненадежно, угрюмо и непривлекательно. В доказательство того, что глиняный дом переживет многих из нас, что глинистый дом идет в наследие, предлагаю посмотреть экскурсию. Мы с вами отправляемся в средневековый город Хору, где недвижимость одна из самых дорогих в Европе, где экологически чистые дома сложены. На глину или на известняк стоят по 400-500, а то и тысячу лет дожили до наших дней. И этот город охраняется ЮНЕСКО. Я его называю «Город слитый в одно», потому что домик домику, они как бы прилепленные, как бы одним целым слитый в одно. Мы сейчас пытаемся обойти в у нас тут такая паутинка не пускается. Сейчас мы ее разорвем. И войдем в середину. А я могу я там... и так. Да, для того, чтобы вам показать, ну и самим посмотреть, ну, О, На хоре есть один дом, который служит талоном каменных кладок именно на глину. В данный момент здесь нет штукатурки, то есть видны все камушки. Мы можем посмотреть, что значит дом сложенный. На глину это здание в данный момент как памятник архитектуры мы здесь можем увидеть качество кладки то как необходимо класть камни вот смотрите видите камни как бы перевязка идет не только наружная часть перевязочка а и внутренняя часть и вот смотрите вот видите вот здесь такой как бы жалобок идет жалобок как нам сделать мы берем камушек, вот я достану, и перекладываем. То есть надо поменьше камушек взять. И вот они перекладываются, перекладываются, перекладываются, перекладываются глиня на все сверху наклада накладывается другой камень. И за счет этого стоят долго, долго каменные кладки. Допустим, мне надо сделать на глину дом, положить вот здесь камень. Вот у меня камушек. Посмотрите, если он у меня такой, вот такой камушек, он идет и сразу придавливает вот этот камень. Здесь камень и здесь. И еще посредины все придавливает. У него есть конкретная точка опоры. Он давит и на этот. И даже если будут ливни там лить, в таком случае сложно ему разъехаться, потому что между этим камнем и этими камнями будет создаваться трение. Вот он камушек. Вот он, вот они пошли камни. Вот они пошли. Следующий, вот, вот, вот этот может отсюда зайти. Вот-вот. Здесь вот мы закладываем немножко. И тоже он пошел вот сюда. То есть вот вид разреза. Вот, замок. Перевязка, лицевая сторона. Перевязка вот, с торца. То есть, если мы его разрежем, она будет так. И перевязка сверху. То же самое идет. То есть три компонента в одной клапте. Тогда уже не надо беспокоиться, что это все рассыпется или что это все попадает. Это никогда не выпадет. Если вы будете правильно ложить камни. Вот, если вы посмотрите на ту сторону, на эту сторону. Порож, порожек. Видать, комната была. Я не знаю, что здесь было. Но я о другом. Я о том, что как необходимо хласт камни. Камни идут вглубь. Ну, вы посмотрите вот вот здесь был камень вот такой камень был правильно вот здесь маленькое колечко камушек и вот следующий камень здесь его возможно э, поставить вглубь поперек они являются носителями самой стены заключается вся крепость дома это поставить каждый камушек правильно это отдельный так сказать образ мышления Образ того понимания, что ты делаешь, это мастерство, это уже квалификация у человека, если он умеет правильно класть камни. Это византийская кладка, на самом деле. Вот она, вот она красавица, вот, вот они камушки, вот. Византийская кладка, это в первую очередь ровные стены, ну кривые камни. Это во вторую очередь кривые камни переложенные, переложенные маленькими, маленькими, э, тонкими камушками для того, чтобы э, сделать вот эту всю расклинку, расклинку. Вот это и есть византийская кладка, когда добавлены вот такие керамические плитки из разного камня. И вот кто-то написал такой комментарий, что глина это фуфло, это все выдувается. Глина это фуфло, которое не всегда выдувается. Глина это тот материал, видите, как сыпется, песчано-глинистый, вот. но он никогда не будет сыпеть, сыпаться, если расклин сделан. Вот смотрите, расклин, расклин, расклин, расклин. То есть глина даже если захочет просто вот так взять и посыпаться, она не сможет глину, если захотите вот так взять просто э, с какого-нибудь воздуха от сама и выдув. Это не получится. Глину, если захотите даже вымыть, вымыть, это не получится, потому что в глине, вот если так посмотреть, в этой же глине там существует отсев даже и глина глине отсев к отсеву и все это получается э, жесткий такой материал, который который держит вот такие стены. Дом сложенный на глину. В византийском формате получаются долговечные вековые стены. Часто можно увидеть вот, допустим, вот такие камни. Видите, как бы такой э, не совсем ровная лицевая сторона или вот это. И вот э, по ниточке, если смотреть, то есть очень важно, чтобы вот эти камни уже и шли по ниточке. И видно, что работа качественная, дико смотрится, то есть э, очень красиво. Эта стена, видимо, была положено современными мастерами. Вот эта стена сложена на цементный раствор. Видите? Цемент. То есть, идет в середину отсев, известь и цемент. Видите, какие крупные камни, камушки, то есть, отсев однозначно, там известь есть. Каждый камушек, он по-своему несет что-то тебе, человеку, и каждый камень можно можно вот так сидеть рассматривать и изучать изучать то есть как в горной местности вот ты где-то там на горе у тебя дом ты сидишь и смотришь вот там тагора вот тагора вот та и так же самое когда у тебя в твоем доме есть каменная стена ты можешь смотреть это не просто белая стена где ты ничего не видишь здесь ты видишь всю историю историю э, древнего строительства и конечно, сидя в таком доме, видя такие стены, это создает определенную энергетическую атмосферу. Интересная такая деталька. Кто скажет, для чего она? Я думаю, для спичек, наверное, да? Возможно. Могу сказать, раствор, как делается вот сюда. Берут самую крайную известь с цементом, и она становится. Мягкая такая, то есть, можно сделать определенные зазоры, как вот здесь, видите? видите? вот здесь выдвинут камень, там вообще ничего. Вот здесь сделано с определенным орнаментом. Ну и, конечно, вывод, тоже сделанный красиво. Вот это, допустим, камушек из какой-то дверного косяка взятый, видите, ровненький. Это диковатый камень, вот это тоже с чего-то. То есть разные камни. Здесь на Хворе, если обойти этот район и посмотреть, там можно много чему поучиться. Очень много э, вот такой керамической плитки, например, и она очень ценится в этом регионе. Такие дома заслуживают своего уважения, потому что они простояли очень долго, они выдерживают землетрясения, они продолжают стоять, и даже после того, как э, в них не оказывается крыши. Вот я помню, на Украине, когда ты что-то там с деревом мостишь, я начинают, о, что это ж нехорошо, нестабильно. Не... Но мы видим обратную сторону дерева. Дерево, если хорошее, смотрите. И там, смотрите, вот как бы тонкая полоса, тонкий брусочек. Но он держит такую вкладку. Он не прогибается даже. Он не выгибается, и вот здесь смотрите, ничего не выгнулось, не выдавило ничего. Они простояли уже, может, до 100-200 лет, и дерево держит прекрасно, держит кладку, сложенную на глину. Это сейчас там дерево кладут и сверху делают опалубку, заливают бетон, арматуру, армируют, вот для того, чтобы это было прочно. Раньше этого не делали, раньше поставили деревяшки. Поставили сверху камни на глину и все. И это стоит веками. Там нету бетона. Все сделано просто. Я хочу, чтобы вы научились оценивать ту или иную вкладочку и говорить по существу. Вот. Потому что э, многие видео, которые делаются, там тоже допущены ошибки. И вы должны их заметить. В каждом видео я где-то допускаю ошибки. Ребята допускают ошибки. И вы должны их заметить. И все это обговорить для того, чтобы и я учился вместе с вами. Заключение. Только благодаря правильной каменной кладке и расклину камней эти дома стоят по 500, а то и выше лет. Следующее видео о том, какой тайник мы нашли под домом или емкость для вина. Подписывайтесь на канал. Стройте из камня мастера, учитесь зарабатывать на камне, учитесь строить из камня прочно. Для этого и создан этот канал. Состоятельные люди, заказывайте работы, мы приедем и построим. Если у вас порядок с деньгами, у вас не будет проблемы с мастерами, если вы будете иметь дело с нами. Я желаю, чтобы ваши дома Остались вашим потомкам, чтобы и через сто, и двести, и тысячу лет ваш дом стоял. Стройте из камня, стройте дома на глину.